Привет, мой друг и зритель! Вы сейчас на моем канале Science TV, и посмотрев это видео от начала до конца, вы узнаете 8 признаков настоящего друга и сможете отличить настоящих своих друзей от фальшивых. А для того, чтобы в будущем не пропускать интересных и полезных видео на данном канале, то прямо сейчас подпишись и включи колокольчик. Ну, я надеюсь, что вы это сделали, а сейчас я расскажу и покажу вам. 8 признаков настоящего друга. Приятного вам просмотра! Субтитры